Нарколог Алексей Казанцев прокомментировал выступление певца Димы Билана на праздновании Дня города в Самаре, которое показалось присутствующим зрителям странным. Концерт состоялся в воскресенье, 8 сентября, на площади Куйбышева. Зрители посчитали, что певец был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Артист совершал необычные для себя движения и не попадал в ноты. «Могу сказать, что Дмитрий действительно не в своем состоянии. То есть он не попадает в ноты, совершает телодвижение, которое ему обычно не присущи на концертах», — сказал нарколог в беседе с журналистами РЕН-ТВ в понедельник 9 сентября. Как отметил специалист, у певца получается неудачная или какая-то странная импровизация. При этом медик затруднился сказать, насколько изменено состояние Билана. Сам исполнитель и его представители пока никак не отреагировали на данную ситуацию.